всем привет друзья с вами антон ларин сегодня у нас большая подборка самых необычных велосипедов от которых ты точно офигеешь каждый велосипед по-своему необычен а многие вообще сделаны своими руками в общем присаживайтесь поудобней не забывайте поддержать меня лайком и подпиской на канал также обязательно кликайте в колокольчик чтобы не пропустить новое видео а также ребят в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей немного но все же ну а теперь погнали так, народ, начну-ка я сегодня сразу с очень интересного и стоящего внимания экземпляра. Это мини-велосипед, от которого я просто офигел. Он имеет такие габариты, будто был создан для какой-то игрушки, либо сказки. Нет, ну правда, он ведь к тому же, блин, и крутится. То есть здесь рабочая цепь, рабочие педали, в общем, все, как в настоящем велосипеде. Даже взрослый человек, приноровившись, мог бы на нем рассекать. Единственными минусами было бы отсутствие возможности разгоняться, невозможность прокатиться по неровной дороге и все в таком ключе. Несмотря на это, транспорт вышел оригинальным и привлекающим взгляды всех окружающих. Уверен, это именно то, что хотел создатель».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 Такое точно заслуживает уважения и лайка. Следующий проект называется Y-Cycle. Его концепция заключалась в создании y рамы с безвилковой системой рулевого управления и односторонней передней с задней частями.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 Эм, погодите-ка, если мини-велосипед я еще как-то могу объяснить, то вот это вот что такое? Это, скажем так, велик с нетривиальными колесами. Они у него сделаны из спортивных кроссовок. Впервые увидев его своими глазами, я подумал, что велик является просто декоративным вариантом, либо порывом мысли одного мастера. Но вы сейчас рухнете от удивления, модель реально работает». То есть на нее вполне себе может присесть человек и прокатиться по любимой дорожке. Правда, слишком долго кататься у создателя вряд ли выйдет. Потому что как ни крути, сидушка вечно бьется прямо в пятую точку. Но это вряд ли та причина, по которой они не должны были бы создавать это чудо. Поскольку сегодня я с вами особенно делюсь своими впечатлениями, пускай эта модель не станет исключением.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 С другой стороны, на подобных колесах частенько рассекают спортсмены. В общем, напишите в комментах, если знаете наверняка. Будет очень интересно почитать. А это что, блин, вообще такое? Как будто взяли тележку санитаров и нацепили на нее увеличенные колеса. У меня какое-то похожее впечатление было первым. Но как только я увидел, на что способен этот хулиган, я просто потерял дар речи. Из-за четырех колес и топовой координации осей с их амортизацией, велосипед потрясно стоит на дороге и готов вытворять самые непростые трюки. Так на нем можно кататься и в стандартной позе, и стоя сзади, и вися спереди. Как вам душа пожелает? Вот же нас создают люди. Ну и мастера.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 Не знаю, как вы, но я бы на таком с огромным удовольствием катался по делам. Вот правда. А этот вариант уже точно не подойдет для стандартных зануд, как я, что любит спокойненько покататься себе по городу и понюхать цветочки. Он был создан непосредственно для гонщиков, для тех, кто любит испытывать адреналин на неровных дорогах. Для этого автор идеи создал из своего велосипеда настоящий крутой гоночный байк, работающий на электричестве. Он получил топовую амортизацию, которая здесь как никогда была важна, и высоченную скорость. Я думаю, что на таких дорогах не каждый настоящий мотик осмелится бросить этой модели вызов. Вот этот велик не может отличиться какой-то сверхъестественной проходимостью, лыжней вместо колес, либо автоматической крышей. Он представляет собой очень компактный складывающийся вариант, который имеет три колеса и идеально держит городскую дорогу. Велик работает на электродвигателе, полного заряда которого с лихвой хватает на целый день прогулок. Велик супер удобный, супер легкий и простой в перевозке. Ну что еще для счастья надо?